Добрый день. Меня зовут Лили Марты. Я работаю в Каритас в миграционной службе. Вакцинация от коронавируса защищает меня, мою семью и самых слабых членов нашего общества. Поэтому я уже прошла вакцинацию. Защищайте и вы себя.